Поднимаемся выше, задняя поверхность бедра. То есть самая укороченная в нашем современном мире из-за постоянного сидячего положения, позиций за рулем. Ролик устанавливаем над коленом. Также поделим бедро на две части, нижняя и верхняя. Нужно стопы расслабить, чтобы голень не напрягалась. И во время этого движения, чтобы не было вот так, а было именно вот так. Поднимаем таз и расслабляем бедра, то есть не выпрямляем колени. И делаем прокатывающее движение. Сначала нижнюю треть, вариативно. То есть от 8 до 12 это среднее количество, которое, в принципе, дает уже какой-то положительный эффект. И потом верхнюю половину до седалищных бугров, то есть до вот этих косточек, на которых мы сидим с вами. И катаем до седалищных бугров. Тот же самый принцип. Если хочется усилить давление, не чувствуете достаточного продавливания, устанавливаете на необходимую зону ролик, закидываете ногу на ногу, поднимаетесь и усиливаете давление верхней ногой. Как бы давите на нижнюю, при этом не поднимаете нижнюю ногу. И поехали, прокатываем.